Веду это красивая Питер с нами. Питер это сила. пахахахахаха ха на новая голова. Подписался на меня души за подписочку, братан. Спасибо тебя, никогда никого не предам. Манду 88 Мне пишет красавчик. Ну давай по папе росим от души, кто с нами тут сидит. Пишем: горя, да, буду зачитывать. Так насрыт. Опа-опа. Европа, Здра здравствуйте, можно заказать так заранее, спасибо, не знаю, но напиши в инсте, курс с нами здесь, о, лютый уже, лютый братишка, пишет мне за найк, вау, круто, и уже с теми с нами, опай, мне Краснодар на связи, от души к тем, кто с нами сидит и играет, здорово, привет, тебе сбиска, это Башкорстан, о, Башкорстан, круто, в рэпе, Гарс тоже с нами на связи, от души, кто подписался, подписались, об. читаем, Якут с нами на связи, я тоже с Якутом, о, я на, на Сахалине был, в Владивостоке, 24 регион, привет, Настя, привет, Пушка, от души, ребят. А сейчас, короче, начнется супер жестко, Ксения, привет, Бриан с нами, в опа, приветики, Марина, привет, была так, Марину добавлю, я вижу, она не первый раз заходит, так, сейчас, ребят, погодите, короче, того, кого я вижу, кто не один раз заходит, я их добавляю, тебе девушка, ну, а мне не надо девушку, чем не девушка-то? Что мне девушка даст? Скачай новое Проблем? приложение Алиэкспресс. Привет-привет всем. Тут спасибо за подписку. А -а -а. И майкам я God. думаю стоит разделить страну. спать. Здорово. Привет-привет. Немного подгрузила, но ребята Пишем комментарии, а что там Будет у нас, вот так далее Не знаю, что рассказать Между день все они, мысли в голове Утопаю сам себе Налью в кофе, буду пить До утра, и спасибо Марина Пишет нам, ну да, а я не знаю Немного, так подгрузила Правильно, одному лучше Проблем, потом много, погода как Да, вроде все нормально Дай бог, белые тебе дороги, похвально Ребята, сколько Мысли, все об одном, об одном, да, об одном летят поезда. Я не знаю кто куда, Кира по пешву. Тюрьму дам, мне в тюрьму не надо И так над душе мои, пока прохлада вроде от проблем, отгрузился Над майка от души спасибо всем, кто с нами, Буду я кайфую от него уже, от души тебе Митру за отправляет нам лайки, видео, уроя, от души, вам всем ребятки спасибо за 16K от души Меня хотят позвал на батл, но я не дышал, не дышал, позовем от души, ребят, всем привет Как дела?